Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики. В данном видео я покажу вам, как установить Telegram Messenger на компьютер. Мы находимся на официальном сайте telegram.org. Зайдите на него и здесь вы можете сразу видеть те платформы на которые можно скачать и установить версию мессенджера. Первое это Android, 2 iPod iPad, iPhone iPad, вернее. Далее Telegram для Windows платформы, Telegram веб-версию. Ее также можно установить, чтобы пользоваться в любой момент с любого компьютера вашим мессенджером, если у вас нет под рукой гаджетов. Дальше Telegram для MacOS и Telegram для Windows Mac Linux. Выбираем вот этот пункт и здесь мы можем установить Telegram для Windows, либо можем скачать версию Portable которая не требует установки, вы можете ее закачать на флешку и в принципе запускать на любом устройстве, на любом компьютере, входить в свой мессенджер. Давайте нажмем «Получить Telegram для Windows» и указываем папку, куда нам необходимо скачать установочный файл. Я укажу папку «Загрузки» и у нас началась закачка. После того, как скачался ваш установочный файл, заходим в ту папку, куда вы его скачали. Я захожу в папку загрузки и вот он данный установочный файл. Запускаем его, соглашаемся, нажимаем кнопку «Next». Вы можете указать другой жесткий диск, если вы устанавливаете программы не на диск C, не на системный. Далее. «Создать значок на рабочем столе» я оставлю и нажимаем «Установить». Все, установка завершена, оставляем галочку «Запустить Telegram» и у нас сразу происходит запуск программы. Нажимаем «Start messaging». Здесь нам необходимо указать наш номер телефона. Указывайте свой номер телефона. Здесь, кстати, сверху можете выбрать свою страну, нажав вот сюда. И затем а, указать уже номер телефона. Нажимаем Next. А если у вас вы, выходит вот такое сообщение, а, что вы не имеете Telegram-аккаунта, пожалуйста, а, зарегистрируйтесь на вашем, а, значит, Android там, или Web-версии. Вот это или HEA, скорее всего, это веб-версия. А, поэтому давайте нажмем вот сюда. И нам отправлен код. Вот пришла СМСка, вводим код, который нам прислали через СМС, теперь необходимо указать наше имя, так ну давайте попробуем по-русски и нажимаем зарегистрироваться. Также можно, кстати, сразу загрузить фото, давайте его то и сделаем. Так, зайдем на диск, Здесь будет вот это. Все сразу загрузили фотографию и нажимаем зарегистрироваться сигнап. Давайте проверим, как он работает. Свернем все окна, так вот у меня ярлык, запускаем и все, мы заходим в наш Telegram на компьютере, теперь мы можем Можем также установить на любые другие платформы, то есть на Android, но если у вас был установлен на Android, то соответственно у вас не будет запрашиваться регистрация при установке на компьютер. Можем нажать «Создать новый контакт» и уже добавить сюда человека, у которого есть установленный Telegram. Ну что ж, вот такая простая регистрация и установка Telegram на компьютер. Надеюсь видео вам было полезным. Я с вами прощаюсь, всего вам хорошего, пока.